Итак, 13 сентября 2014 года, аэродром Майская. Прошу не путать с 13 сентября пятница, сегодня 13 суббота. Меня зовут Сергей, я ваш, ваш выпускающий. Значит, идем, ребята, с вами в два захода. Первая пятерка. Как зовут Раз, Николай, два, Дмитрий, три, Александр, четыре, Антон. пять. Это первая группа. Вы первый во второй группе. Зовут? Раз, Максим. Два, Вова, три, Андрей, четыре, Рост. пять, Александр. шесть. Все, сейчас подмотаем и идем мы. Все да, ну что, готовы, Люда? Да, конечно. Ну что, друзья, если готовы, направо за мной в самолеты. А Я отдам сейчас, да. Прямо идем вот так вот. Друг друга не обгоняем. Как стояли, так и идем. По прямой. Не перемешивайтесь, да. Станьте друг за дружкой. Ага. Дежурь. Заходим. Вот туда вот. Коленками ко мне под 45 градусов. Сюда. Тот угол. Коленками ко мне под 45 градусов. Сюда.